Всем привет дорогие друзья, с вами РМ Сервис, меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча Как я и обещал, в течение этого месяца, каждые пять дней я буду выкладывать отчеты по майнеру на Хэша. К сожалению, вчера у меня не получилось записать ролик, вот, соответственно, снимаем сегодняшним днем. Сегодня у нас 12, уже 13 октября вот, и, соответственно, у нас будет 12 полных дней майнинга. Давайте перейдем на Teamweaver. Так, в Teamweaver смотрим. У нас идет, здесь добыча по алгоритму Эквейхэша. Видим, Zcash у нас добывается на видеокарте. Вот на видеокарте 1050Ti. И видим, что она дает 164 соло. Здесь у нас два майнера. Это у нас Ethereum плюс Elbri. И видим, что 26,8 по Ethereum и 77 хэш по Elbri. Соответственно, смотрим, 2 часа 20 минут в использовании. На данном алгоритме получается 214 шарка на эфириуме и одна неподтвержденная, и 946 шара на эвбри и одна неподтвержденная шара. Это у нас 470-я карта. И смотрим 25,2 мегахэша, это у нас на 570-й. А здесь у нас алгоритм эфириум плюс декрет. И видим 2 часа 36 минут в использовании. 221 шару по эфириуме мы получили, 2 неподтвержденных, и 1312 шар на декрете, и 11 неподтвержденных. Вот видим, скорость изменилась, 26.2, 26.3, это, я вам скажу, самая стабильная скорость у нее, в принципе, 26 мегахешей и 790 по декрету. Так, здесь мы в майнере можем наблюдать, вот у нас скорость. Так, видим, 160 словом на эквихэше 25,6, только что скокнула на 21, вот видите, и 26,3. А, эфириум и декрет, это у нас 570, это у нас 470, и видим 81 рубль, 77 рублей и 35 рублей. Здесь мы могли видеть общую характеристику, но, к сожалению, у нас... Монитор не подключенный И кум перезагрузился Получается вот такой вот экранчик Надо подключать монитор Этого я делать не буду Мы в принципе можем так все посмотреть через сайт Давайте перед тем как перейти К характеристикам, показаниям Я вам расскажу О сервисе эти shops Кто нам только что присоединился В предыдущих роликах я уже рассказывал Об этом сервисе, он мне очень понравился Ну давайте посмотрим промо ролик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 резерв продолжить покупку все так оперативка у нас теперь отложивается в корзину теперь нам надо жесткий диск жесткий диск я тоже нашел в регарде копируем название ищем фуэре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 Сегодня у нас 12... Ну, вообще 13. Но будем записывать как 12 числа, чтобы не сбиться. Так, Заходим на наш пул, кошелек. Вот он, мы смотрим наш кошелечек, обновляем страничку. Сейчас мы увидим показания нашей фирмы на сайте найсхэша. Так, видим, страничка обновилась. Видим, у нас получается здесь по характеристике идет 0,007 биткоина в день. И, соответственно, по данным показаниям идет 217 рублей в день. Но, к сожалению, там не 217, там где-то 180, от 180 до 200 рублей идет. Вот наши показания за 12 дней. Они нам как раз и нужны. Записываем в табличку. Здесь записываем показания в рублях. За 12 дней мы намайнили 2178 рублей. Это по текущему курсу. По текущему курсу биткоинов на сегодня. И вот мы видим наши показания на сайте. если следовать данным показаниям если не будет никаких сбросов мы получаем за 20 числа у нас должна пойти выплата на кошелек мы получим ее в размере 1 миллион сто девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать восемь сатош и это по данному курсу получается шестьдесят шесть рублей вот, за 20 дней. За месяц мы получим 5924 рубля, 47 копеек. Руб. Вот здесь подобное. Вот, вот за день мы получаем 64 460 сатош. Это либо 197 рублей. За неделю мы получаем 45 451 217 сатош, либо 1382 рубля. И за месяц мы получаем. 5924 рубля либо 1 933 789 все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, кому что не нравится пишите в комментариях, кто что хочет обсудить, в принципе, комментарии я добавляю, отвечаю на вопросики всем спасибо за просмотр всем пока Hey. Hey. Гуляем, летаем Не важно, что в кармане Сегодня буду пьяным И это нормально Гуляем, летаем Не важно, что в кармане Сегодня буду пьяным И каждый путь